Привет всем! В этом видео я расскажу, как я сделал вот такую заставку. Меня часто спрашивали, как я обрабатываю видео, в каких программах, и вот как раз я решил... Все рассказать, показать через этот ролик. Значит, что я сделал? Я просто скачал э, много разных файлов. Я делал буклет и качал отдельные картинки. Вот, например, детей, э, YouTube, значки вот эти все, то есть мегакидс. Я зашел на Google, ввел картинки и давайте напишем, к примеру, мультики PNG. Мы увидим, что, видите, такие вот квадратики. Это значит, это панда на прозрачном фоне. То есть вы можете скачать ее и вставить в видео вот этих квадратиков не будет. Будет просто панда. Дальше я зашел в фотошоп, создал документ с параметрами 1920 на 1080 пикселей. Здесь мы можем выбирать разные, вот есть фото, печать, мы выбираем фильмы, видео, что нам нужно для фильмов. И здесь как раз нам предлагает 1920 на 1080 разрешение. Выбираем его, создаем. А дальше я вставил туда все фоны, все, все картинки и в результате у меня получился вот такой вот документ, то есть я просто перетащил вот эти png-шные файлы, которые я скачивал, и у меня получился такой документ с большим количеством слоев. Вот эта девочка, она у меня отдельным слоем. То есть когда вы просто перетаскиваете, создается вот этот новый слой. Вот один там, слой там, мегакитс, все в слоях. То есть каждый ребенок, каждая вот эта иконка, фон, надпись я уже в фотошопе создал. И просто совместил это все в такой коллаж, Получилась у меня такая вот картинка. Вот этот рисунок позволяет мне создать стартовую позицию, с которой я потом буду работать в Sony Vegas. Я задал координаты, где они изначально будут находиться, и потом отдельно их всех сохранил. Сначала я фон сохранил, потом взял вот эту девочку. И так я сохранил э, каждого персонажа, который у меня двигается отдельно. У меня получилась такая папка, картинка разбитая на части. Прозрачный фон, и в определенных положениях у меня находятся вот определенные персонажи. Дальше я открыл Sony Vegas и забросил сюда вот эти все файлы. У меня получилась такая картинка, как мы и видели в Photoshop. Как я сделал, чтобы у меня вот эти вот, каждый вот этот вот э, персонаж двигался? Ну, я нажимаю вот сюда вот, я нажимаю, и у меня выскакивает такое окно управления вот этим. Здесь обязательно нужно нажать вот на эту галочку, чтобы синхронизировался курсор по длине вот этого видео. Дальше вот здесь вот есть такие ключевые кадры. Первый. И последний. Я могу нажать еще, например, сюда, промежуточный кадр, и сделать там что-то изменить. Да, видите, надпись меняется вот справа. У меня надпись должна приближаться. Я нажал сюда, и вот конечный кадр. Конечный кадр должен быть таким. Еще, вот например, видео. Я, я опять нажимаем сюда, вот на такой э, вот значок кропа. Видите, видео, оно идет. Если нажимаю, я вижу... Когда вот эти все спрячутся элементы, у меня должна быть школа блогеров, вот так вот написано. Я вот дошел до этого момента и приблизил вот сюда эту школу блогеров. И так я сделал с каждым элементом. Я могу эти элементы поворачивать, я могу увеличивать, уменьшать. Если я, например, поверну, то у меня, смотрите, будет, что... Видите, поворачивать. Важный момент, что надо просто нажать на первый ключевой кадр, потом нажать следующий и изменить что-то. Если мы просто нажмем, может не сработать. Надо именно нажать на предыдущий кадр и на следующий и изменить. Потом следующий и так далее. Надо мне, чтобы она пролетела, я вправо сместил. Надо, чтобы сверху упало, я вот так вот сделал. Надо, чтобы Ну то есть здесь, в принципе, можно все что угодно сделать. Надо, чтобы тряслась, я сделал так, потом ключевой кадр добавил, сделал сюда. То есть все очень просто. Просто добавил музыку нашел в интернете, добавил детский смех. И в результате получилось вот так. Давайте еще покажу, раз уж мы сделали урок по Sony Vegas, как вообще загружать сюда видео и что можно здесь делать. Вот, например, берем видео такое. Просто берем и перетаскиваем его в Sony Vegas. Вот оно у нас перетаскивается, жмем, да, и у нас открывается видео. Что с ним мы можем делать? Мы можем его перемещать. Посмотрите, видите, здесь он у меня перемещается отдельно, потому что иногда вот эта дорожка аудио и видео перемещается вместе. Но здесь я разделил аудио и дорожки, поэтому если у вас такая же ситуация, вы можете либо объединить их, по-моему, вот эта кнопка, да, вот эта кнопка, вот. Либо, если они у вас разделены, можете выбирать просто одновременно эту и потом нажимать Ctrl и выбирать вторую дорожку и уже двигать их одновременно. Что еще можно делать? Можно, например, укорачивать видео вот так вот. Нажимаете чуть-чуть ниже под видео и нажимаете S. И тогда у вас обрезается и дорожка видео, и аудио. И двигаете потом, например, либо удалили. Можно удалять, можно об... укорачивать, обрезать. Еще можно ускорять. То есть мы можем нажать Ctrl, и видите, такая появляется у нас волнистая линия. И мы этим самым не укоротили видео, а мы его сжали как бы. И у нас будет все очень быстро происходить. Ускоренная съемка. Те же самые вот эти картиночки мы можем вставлять, например, вот в само видео. Говорить что-то. И у нее, видите, здесь появился, там, появилась картинка. Ну, в общем, такие простые правила, которые вы можете использовать. Удалять, зажимать, ускорять, монтировать какие-то фишки. делать. Можете накладывать музыку. Тоже музыку также просто перетаскивайте сюда и вставляете снизу. В принципе, ничего сложного такого нету. Спасибо. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду еще что-нибудь для вас такого полезного, интересного снимать. Задавайте вопросы, если что-то непонятно, в комментариях. Спасибо.